Аппаратно, это А, тренер! вот да, да. Это арена, похожая на такие же арены, которые Я видел их крупнее. Ты просто был тогда меньше. Поэтому они показались тебе крупнее.